Рад знакомству. Мне кажется, или в воздухе витает любовь? Мы окончили школу. Мы скоро разъедемся по колледжам и решили повеселиться. Агент ФБР Ричард Контрелл. Можно задать пару вопросов? Мы стили в опасности Поэтому я и приехал Этот человек может быть очень опасен Как ты вымахал? Высокий, сильный Уже не ребенок Идем, брат Кто то а девчонка, с которой ты был в клубе? Ты рискуешь? Просто местная девушка Хорошо Никуда не уходи, я приеду как смогу мне солгал Он мой брат Видишь, те две сумки Это сюрприз для американцев Что бы ты ни задумал, ничего не выйдет Что еще вы задумали? <сувствие> <сувствие> Бомба! Жестокое лето Скоро на экранах